Комплект видеонаблюдения в Safari гибридный. Так, коробочку от видеорегистратора в сторонку пока убираем. Это самая большая, самая интересная. Отдельный обзор будет по этому регистратору. Значит, в комплекте у нас 4 камеры, 2 уличные, 2 внутренние камеры. Камеры все оборудованы ИК подсветкой. Блок питания резервированный. Резервированный это означает, что сюда можно установить вовнутрь аккумулятор. И камеры в зимнее время, уличные, не замерзнут. Блок питания уже оборудован вилкой для подключения в электроразетку, И э, штыкерами питания для подключения кабеля. Так, кабель для каждой камеры. Матушка 20 метров. Все разъемы уже установлены на заводе, напаяны. Очень удобно в работе в подключении. Все быстро подключается. Кабель имеет... Достаточно большое сечение, то есть это означает то, что камера высокой четкости, ну, изображение будет передаваться полностью, без потери сигнала. Так, открываем коробочку, значит, камеры для помещения, ну, прежде всего, инструкция для камеры есть, паспорт. Сама камера. Камера имеет уже кабель с установленными разъемами. Кабель не очень длинный, но, собственно, для монтажа этого достаточно. Камера достаточно удобно настраивается. То есть камеру можно установить и на потолок, и на стену. И отрегулировать таким образом, как нужно. Все это вращается. У камеры есть монтажная платформа достаточно прочно зафиксировано вот, таким образом. Как устанавливается камера? Сначала установили платформу, закрепили, завели провода внутрь, и камера фиксируется на полоборота. Все четко. Камера не антивандальная, она в, в пластиковом корпусе, предназначена для установки исключительно в помещении. Хотя вот мы видим, здесь, собственно, установлен подогрев. А ИК-подсветка просто взята с уличной камеры, поэтому вот и модуль подогрева имеется в этой камере. То есть в холодильник, в общем-то, можно, не замерзнет. Так, вторую я купольную камеру открывать не буду, коробочку. Бессмысленная. Сразу перейдем к уличной камере, тоже коробка в стиле. Паспорт для камеры. В комплекте крепежный элемент и ключ шестигранный для регулировки камеры. Вот здесь у камеры шестигранники. Это для того, чтобы камеру не похитили и чтобы она была надежно зафиксирована. Так, камера. Сама по себе камера небольшая, но... Выполнена очень качественно. То есть это прочный корпус металлический. Достаточно прочное крепление, кронштейн. Кабель достаточных размеров, чтобы спрятать его в коробку распределительную. Опять же, тот же, вот про что я говорил ранее, тот же модуль К-подсветки. Модуль К-подсветки по... Паспорту гарантируют до 18 метров Значит, освещение вот этим вот прожектором. То есть подогрев в камере есть. Зимой камера не замерзнет. Тем более у нас в комплекте источник бесперебойного питания, который обеспечивает ну, постоянное электропитание. У камеры есть козырек. Козырек этот служит для защиты от дождя, чтобы... на стекло не попадало много влаги и от солнечного света а с козырек с внутренней стороны а черный затемнен затонирован это для того чтобы свет не отражался собственно и камера не обликовала то есть все продумано все очень надежно так давайте я сейчас покажу как регулируется собственно камера Ключик шестигранник достанем. ослабим немножко Ух ты. Не так-то просто попасть. Значит, все ослабил. То есть кронштейн можно вот зафиксировать вот таким образом. То есть ее можно горизонтальное положение зафиксировать от стены в любую сторону направить и также вниз. Так, давайте перейдем теперь непосредственно к видеорегистратору.